Цветов на свете есть на всей планете Красный, зеленый, серый, а также черный, белый А еще, а еще есть цвета такие, как синий, голубой Цвет небес, облаков, цвет океанов и морей И это еще не все мальчики какого <свят> же цвета горох? зеленый а может быть вы знаете какого же цвета сырок что может быть может быть вы знаете какого же цвета радуга красного оранжевого желтого зеленого в общем знаем синий цвет на вода да да да да да, да. Веселиться, и это наше право быть детьми счастьем, счастьем счастье и отрадом, вырастим мы честными за правду, будем бороться всегда, уважать папы, мам, делать все точно сроки. Мир красив, друзья, да-да-да, да-да-да, красочный цвет.